Друзья, всем привет! С вами как всегда Максим Муромцев. У нас сегодня не обзор готового ремонта, у нас сегодня обзор шкафа, который мы встроили на своей квартире. Шкаф мы изготавливали своими силами. Сейчас я вам расскажу подробно про наполнение данного шкафа. Он у нас встроен в нишу, которую мы выстраивали при текущем ремонте этой квартиры. Мы начинаем. Что мы здесь имеем? Мы имеем размер ниши, высотой почти до потолка и длиной 2750. Мы встроили сюда шкаф с тремя отсеками. У нас здесь 5 дверей. Первые двери, первый отсек у нас отвечает за верхнюю одежду и обувь. Также в первом отсеке у нас расположились щиты с электрооборудованием. Это Ящик с электрикой силовой, который отвечает за всю электрику на этом объекте. И снизу у нас расположился щит, в котором у нас будет точка доступа Wi-Fi и распределение по всему объекту. Снизу у нас есть цоколь. Цоколь у нас выполнен фальш вот такой планочкой в цвет фасадов. И дальше у нас пошли полки, на которые можно что-то расположить. Здесь у нас вешалка под верхнюю одежду. Все размеры учтены. Над этим шкафом у нас есть антресоль антресоль у нас а, выполнена вот таким большим просто шкафом для того чтобы можно было хранить какие-то а, вещи которые вы убираете на зиму дальше значит у нас есть второй отсек во втором отсеке у нас а, вот такое наполнение также есть цоколь. этот участок он идет под гладильную доску здесь а, у нас вот такие ячейки, которые также можно заполнять. Шкаф достаточно глубокий, тут глубина не 60, она нестандартная. Есть вот такие четыре выкатных ящика. Мы их сделали таким образом, чтобы можно было полностью весь ящик выкатывать, то есть не на половину ящика, а целиком, для того, чтобы можно было в этом всем ящике удобно находить те предметы, которые вы туда сложили. Вся фурнитура здесь у нас блюм, двери у нас идут с доводчиками, также есть антресоль, большой отсек для хранения тех вещей, которые могут пригодиться в тот или иной период времени. Здесь у нас отсек с вешалку, вешалка здесь идет под обычную одежду, то есть не уличную одежду пиджаки и все такое то есть в летний период времени здесь можно также располагать верхнюю одежду так как она не длинная снизу небольшой отсек и также есть участок цоколя цоколь мы специально сделали вот таким вот образом для чего мы подняли его над полом для того чтобы можно было корректно поставить здесь двери Двери у нас здесь выполнены не в пол, но за счет того, что есть вот этот сок, создается впечатление как бы общей картинки. Сверху также у нас антресольки идут под самый почти потолок, и там небольшой участок гипсокартона, который мы выстраивали. Могу так сказать, если здесь сделать плинтус, то у нас получается шкаф будет начинаться от самого плинтуса. В данном случае у нас стоит на потолке маскировочная лента. Что касаемо э, внутренности, вообще, в принципе, все наполнение, которое внутреннее, у нас сделано из ДСП. ДСП это Эгер, ламинированная. Что касается внешних часть фасады, это МДФ в пленке. Здесь у нас э, встроены вот эти ручки. Ручки это вообще и киевские ручки. Заказчики подбирали их самостоятельно. И мы здесь э, на этом проекте их просто установили.